Здравствуй, игрок! В этой рекламной интеграции мы не будем тратить время надоедая рассказами о десятках самописных систем, мощнейшей оптимизации или отсутствии ненужного доната на нашем сервере. Также не обратим внимание на то, что каждая профессия является играбельной, а экономика тщательно сбалансирована. Ведь ты легко убедишься в этом, зайдя на Influx RP. Ссылки и IP-адрес можно найти в описании под этим роликом. А теперь, приятного просмотра! Чао! Сегодня мы снова играем в Гаррисмод на режиме Dark RP на сервере Мухасранск. Этот выпуск админ будней получился достаточно смешной, потому что в этом ролике вы можете встретить школьника, который пытался мне отомстить, быдло дединсайдиков, которые были обоссаны за несколько секунд, а также водилу, который водит как черт. На канал приходит достаточно много новых зрителей, которые не совсем в курсе про суть этого контента. Повторяю еще раз, для закрепления. Суть будней админа и прочих таких же роликов с подобными названиями и превьюшками заключается только в том, что я сам хожу по серверам, ищу каких-либо челов, которые должны по-любому нарушить и почему-то по стечению обстоятельств они реально нарушают. Бывают это маленькие нарушения, бывают большие. Зачастую незначительные правила, которые игрок нарушает несколько раз, перерастают в рецидив. А рецидив в свою очередь означает что? Значит то, что он получит намного больше срок бана. Для него это плохо, для меня это хорошо. После этого объяснения, думаю, большая часть новых зрителей теперь все таки в курсе, в чем же смысл будней админа и подобных роликов. Теперь можем начинать играть. Итак, я сейчас пойду искать челиков. Для начала мне нужно что? Открыть правила, конечно же а потом уже все-таки искать. Встречайте, первый долбоеб-суетолог в этом выпуске. На самом деле он не сделал ничего такого, за что его можно было бы наказать. Если вы так не водите, то нахуй вы вообще живете. Либо так, либо никак. Ладно, шутки в сторону, они у меня все равно никогда не залетают. Он нарушил правила Bad драйвер которая в первую очередь трактуется таким образом, что запрещает вам давить намеренно кого-то несколько раз, брать машину по несколько раз и устраивать на ней вакханалию по серваку. А только уже потом пишется про то, что запрещено также неадекватное вождение, что в в принципе, здесь и показано, смотрите далее. И что это? Ты че? Делаешь? Кидай пять канапол. Алло, шиз, блять. Это ограбление. Кидай пять канап. Чел тупо на фуре смял другого гражданского без особых на то причин, ну просто потому что весело. Мы еще к этому нарушителю вернемся, а пока смотрите за его наказанием. Кеша, хиба? Почему долбоеб его удалил? Ты его удалил, блядь? А нахуй ты это сделал? Я его гнартил с блядь. Ты его, блядь. Откуда ты вылетел вообще? Я, я, я, я... Полису, ты что, ты... дебил стали? Ты, ты моего человека. Я его грабил, стоял Туган. Я тепну его сейчас нахуй в бензону и буду у него сейчас спрашивать, какую хуй он делает. Кеша, правильно? Кеша. Гоша, Кеша, жопа Льва. Блять, пиздец. Ой, сука. Сейчас я его тепну. Здорово, ошибка аборта. Что, у тебя войс был, что ты по войсу не разговариваешь. Ты как ездишь на дальнобойщике? Ну, Просто ездишь, да? Я спрашиваю, ты как на машине ездишь? У тебя 3.23 и фрикил. Да. Внятнее говорить чуть, ты там как раз когда чела сбил, ты говорил громче намного. Возражения есть какие-нибудь, ты молчишь всю разборку. И это, друзья мои, нихуя не прикол. Вот эта ошибка аборта, как только я его тэпал сразу в админзону, он тут же затыкался. И это не единичный случай. Нету. Нету? Отлично. Так, первый готов. Подвезите ПЖ. Говорим, что... а место нет, никто... место. Блин, ни оружия нет ни хера. Ебать, приехали, ты посмотри, пиздец. Если честно, обожаю такие моменты, объясню конкретно какие, когда за мной начинает кто-то бегать. Я с ним не контактирую, он мне никак в принципе особо не мешает, как это было в прошлом выпуске. Он просто бегает за мной и со временем он все-таки сам какое-то правило да нарушит. В данном случае полицейский, который у вас на экране, да, он за мной побегал, но не будет никакого засиралого этого человека, он просто пробежался за мной, господи, мне ж за это его не поливать говном и срать, на чем свет стоит, не наказывать, не пермачом банить, не. Я ему выдал Самое-самое маленькое слабое минимальное наказание за правило нон РП. Ну, потому что смотрите дальше сами. То есть, теперь за мной будет бегать весь игровой сеанс, правильно? Я нормально ролик чувствую с ним. Приехали. Что? Это ваше имущество? Имущество ваше, Что? Что? Андроид, как дела? Вова, здорово, если ты смотришь этот ролик. У меня все нормально. Я тебя наказал за нон-рп. Я нигде не озвучил свое имя, и поэтому, в принципе, странно назвать меня по имени. Это очень слабое и незначительное наказание, поэтому я дал самый минимальный по правилам срок. Машина. Да, машина. Стой. Ой, здравствуйте, а что происходит? Да. Уйдите, пожалуйста, не мешайте. Хорошо. Вот. 3.1.15 минут У вас машина не в том месте пропаркована Минималку дам, потому что он ничего такого особо и не сделал Но он же не знает, как меня зовут, правильно? Я нигде свое имя не называл Рано или поздно... Каждый нарушитель почему-то, ну вот даже тот, кто просто бегает, они все равно что-то делают такое, что нарушает правила сервака. Я срочно ушел. Да, пожалуйста. Я вас прошу... Мэр, открой Откройте, пожалуйста, мне надо к мэру. Поч, нах. Вы где не находите истеричку отсюда, Мэр, слышишь? Эй, мужик, выгони нахуй истеричку эту отсюда. Я так хочу быть с опа. Но, не -да. надо. Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищи. Мне надо пройти к мэру, показать видеорегистратор там. Еще раз он туда врезается. Вообще, через вообще чело. Офигено, врезается пройти. во что? Я, я не, не понимаю его. Mm -hmm. Капитан полиции, короче, врезается. Он туда обратно поехал. вот. Туда обратно вот. Туда, обратно что? Ты на проходе писать, стоишь, кому-то понадобится знаю. зайти, ты мешаешь все, Кому я мешаю? Мне никто не сказал еще, чтобы я отошел Так что все нормально, идем, идем пока что а что там мэр? Это аж не нормально. Тебе же сказали, тебя он не слышит сейчас. Ты тут не один стоишь, я тут вон на лицензии стою в очереди. А вы что? Эээ... кто вы, Вы полицейский что? Лавин? Алло, Кто может дать дол? Кто может дать дол? Это полицейский, да, тетя да, полицейский? Тетя полицейский, Маша полицейская. А тетя полицейский? Блять, точно тетя полицейский? я не знаю просто. это тетя полицейская. мент это, это ты! Я гражданский. А, а это, это, нет, это нет, ты! Это, муса, это... Как, мусор! Мусор? Что ты говорю? говоришь? Ребят, что ты говоришь, ты мусор, Серьезно? Что, что я говорю? Я ничего не говорю, я просто опознался. Я, я говорю вот сверху, которая вот, вот сюда, не Здесь, знаю. знаю. Я и говорю все, да. Все хорошо, mm -hmm. хорошо, ты договорился. 3-1, 3-1. Алло, прием, 3-1, 3-1, прием! Прием, 3-1! О, ну что у меня так Бать, как Мне такое идиот, животное идиот, а на работу идиот, взяли, идиот. я в охуя. Какое живот? Какое, какое живот? Собаку. Я тебе, кстати, говорил, я тебе говорил. Пиздец, по правилам сервака этот сервер medium RP. Здесь играет какая-то ебаная обезьяна на следственном комитете и вытворяет непонятно что. Тут по головам лазит, орёт, мусором кого-то, ментом называют. Но это в принципе не ролевое поведение, так что это нон РП. Эй, я у тебя 3-1-15 минут. А, нет, двадцать. Зуряешь. Выди. Пожалуйста. Слезь сыгами сейчас. Кто-нибудь выход. Прием, прием, ты приемный. Кто-то захочет сказать то, что я доебываюсь. Хорошо. Читаем стой, эту стой, строчку. Стой, стой, стой, стой, собр, собр, стой. Уровень правил данного сервера базируется накрою, на медиум РП. Значит, такое миссия? поведение Подожди. на не медиум РП немного не попадает в рамки РП, я так думаю. Тем более у следственного комитета, профессия которого, ну и в принципе любая госпрофа, требует более-менее адекватного поведения. Вот так вот, вот так вот, да. Так что, кто захочет сказать, что я доебался, вы доебываетесь, получается, тоже, в свою очередь. У меня рубрика, сука, до на доебах по чей, построена. Вы этого смысл, до сих пор не, не поняли? Ли, Каждый не видос, не где вот, вот так вот люди отлетают, это, это мои доебы. Доебы до мелочей, которые, ну, фактически на нарушениями являются. Э, Опа, пузырь! А можно? Ебать, ДТП, ДТП, сука! Уходи! Уходи! Уходи! Уходи! Уходи! Всем похуй, всем похуй, всем похуй, всем похуй, всем похуй, всем похуй, всем похуй. Ребят, хотите прикол? Идут два дед инсайдика. один в тельте, второй тоже будет обоссан. Аху, иди отсюда. Завали его. А если не звалю что ты сделаешь? <режем> Хуй вы не да рта, блядь Пиздоголовый а, ой, уходи. ой, уходи Уходи, уходи Уходи Уходи С позором нахуй. Так, ну вот тут начинается самое интересное, мы здесь решили с ребятами переждать камчат, который длится уже 3 минуты, и если мы выйдем, то мы естественно сядем в тюрьму. Сформировалась такая, ну, прикольная атмосферка, там чел играет на гитаре, какой-то чел еще подъехал быстренько машину сдать с нами пере переждать камчат, потому что дома ни у кого из нас нету, вот, и подходит главный герой этого выпуска, тот самый дальнобойщик, который получил пизды в самом начале, и смотрите, что он выдает. Бля, кто знает скрипача? Есть люди, которые знают скрипача. Да. Можно найти вас, яблять, и вместе его, блядь, скрипку в очко зап... Я не знаю, мне он нравится. А что он тебе сделал -то? Зайди его на где-то сидят там. просто так... Блядь. Алло! А что за интересная логика? То есть он думает, что он, вот он за спиной пиздит? Только я с ним начиная диалог или же тэпо его в админ-зону, он тут же засовывает в жопу свой язык. Как это работает? Почему? Неужели нельзя было адекватно подать тогда жалобу, раз я просто так кого-то наказываю? Хотя я в каждом бане прописываю причину. Я не знаю, в чем проблема зайти в правила сервака и уточни конкретно, за какое правило я кого наказал. Ну да ладно, что тут сидеть так серьезно насчет него рассуждать, потому что по факту это просто обычная маленькая быдла свинья И все, не более. А что тебе не нравится, я не могу понять. Слышь, что ты возмущаешься? Я заказывал. То есть, я когда тебя тэпнул, тогда ты ебальник свой закрыл сразу и молча принял свое нарушение. В чем проблема? Я хуй я еще кончу. Я слышу скрипача, ебанулся. Все, блядь. А что ты опять рот свой заткнул, слышишь? Тебе хуй в глотку залез, что ты говорить не можешь. Скрипку он в жопу хочет запихать, Так... Ебанутый, что ты собираться. закрылся? Ты типа найти меня хотел, а ты в курсе, то, что после того, как тебя наказывают, у тебя новая жизнь начинается? Ты мне в принципе знать не можешь. Это же не нон-РП от сидка в тюрьме, точнее не РП от сидка в тюрьме, это нон-РП наказание. У тебя новая жизнь начинается после этого разбана. Что ты хочешь мне отомстить, ебануты? Алло! Бля, в Алло, что ты молчишь? Чё ты молчишь, когда с тобой разговаривают? Попуск, блядь. Пиздец. Басок, басок, басок! Уходи! Уходи! Уходи! Уходи! Уходи! Попущенный, блядь. Иди нахуй отсюда, я тебе Уходи! говорю. Иди отсюда, сука. Мы Уходи! тебя заебем! Давай-давай, потолкай. У Мы тебя нахуй запихаем, ёбнут. Выхватывай в ебло. Позорник, иди нахуй отсюда, я тебе говорю. Давай, блядь. Ч ты оружием угрожаешь? Ты полудурок, блядь Нахуй его отсюда С вокзала, блядь Мы здесь сидим, иди отсюда Ебать, митинг против дебила Эй, ебануты Иди отсюда, я тебе говорю, нахуй Съебался с вокзала, сука Съебался нахуй с вокзала Алло, подонок, блядь, съебался с вокзала. Иди отсюда, я тебе говорю. Ебать нас тут. Жаль плакатами бить нельзя, я бы тебе голову нахуй разможжил, тварь, блядь. За ним нахуй, за ним в погоню, блядь. Ого, ого, ого. Мужики, стой. Не прекращаем, не прекращаем. Ух, <с ALISSA> <с Que déclaré> блядь! Ой-ой-ой-ой! <скрип> Ой-ой-ой-ой, вебал! Кеша, кеша, тебе пизда. Ну, что ты делаешь, объясняй еще раз? Что ты делаешь, тебя спрашиваю, что ты молчишь? Что я сделал? Ты что, не помнишь, что ты сделал? ты в людном месте начал стрелять соло по людям которые просто за тобой бежали но вы же не только бежали за ним но еще и оскорбляли его причем очень и очень сильно скажет какой-нибудь зоозащитник в комментариях ну да оскорблял а что есть еще другие варианты как разговаривать с долбоебом, который за спиной у тебя пытается что-то пиздеть какую-то чушь несет а как только ты с ним заговоришь он тут же замолкает но этот странно как минимум это даже не уровень проверки администрации когда администраторы палятся на каких-то нарушениях у меня на серваке и я их тут же быстренько прижимаю включением войс это совсем другое уровень не в курсе не только что это было я вам говорю вот эти, эти блять вы не послушаете вот я но и ты достал оружие в людном месте там где окна куда выходят смотрят ты говорю ебанутый мало того что ты ебальник закрыл как только ты меня опять услышал второй раз уже и ты мне типа отомстить хотел блять я сейчас админа подожди еще позвоню. админ у меня этот вопросик есть привет Смотри, я Чела наказал, пойдем. Я Чела наказал за бед драйвера. Он на фуре залетел на постамент Ленина, там где еще в этот вход в метро спуск С задней части. Спрыгнул оттуда на фуре, въебал человека и типа хотел уехать. Это бэт-драйвер, потому что ну, ему в, в принципе туда не нужно ехать. У него заказы туда-сюда возить товары. Это ладно, я его тэпнул, я у него спрашиваю, в чем дело, зачем ты так сделал. Он мне нормального ответа не дает, признал нарушение, сам сказал это, подтвердил словесно. Я его посадил за бэт-драйвера. Он вышел из Джайла. А, получается, смотри, у меня вопрос такой. Вот на наказание... РПшное посадить в тюрьму, НЛР не распространяется. То есть ты вышел из тюрьмы, то можешь найти мента, который тебя посадил, и ему отомстить. Правильно? Yeah. Вот. А наказание, которое дает администратор, оно же после того, как наказание проходит, у тебя жизнь же новая начинается или нет? Ты опять появляешься на, на этом, на, mm -hmm. на спавне же, начинается оттуда у тебя игра после того, как ты вышел, жайло. -а. Mm -hmm. mm -hmm. Да, соответственно, новая жизнь также не вот. и Вот. Я стоял с плакатом молча, наблюдал за всем, что происходит. Он подбегает к ребятам, начинает расспрашивать, говорит, давайте, блядь, скрипача сейчас, сука, найдем. И засунем ему, типа, скрипку эту в жопу, блять За то, что он там людей, сука, наказывает А он как раз был один из наказанных Если бы я его не наказал, он бы забил бы хер на этих ребят, всех, кого я наказал А тут он, видимо, запомнил Что ему-то когда-то тогда еще дали за это наказание Так, в итоге я с ним начинаю вести диалог Он стоит в тупую игнорит И мы его берем с, с ребятами с вокзала, просто прогоняем Мы его не бьем, ничего даже когда мы из гринзоны вышли, где урон не наносится, как я понимаю Мы его не трогали, просто бегали за ним с плакатом, прогоняли, кричали, типа, уходи отсюда Вот Это ему, видимо, настолько не понравилось, что он и на вокзале пистолет успел достать И э, выход с вокзала налево в сторону жилого дома Он туда побежал перед домом, он прям на дороге достал дробовик, начал стрелять по людям Полиция его тоже не смутила, которая была позади него. Он попал еще по кому-то, он стрелять в кого-то реально начал. И я его сейчас тэпаю, я опять с ним веду диалог, он бы как отвечает. Похоже, это какая-то хуйня. Ты ему можешь прямо сейчас спокойно выдать наказание за криминал-обуз, за то, что он проявлял криминальную деятельность при свидетелях. Ага. Вот, криминал-обуз. Я между НРП и криминал-обузом. И хотел уточнить насчет НЛР. То есть, конкретно, какие он действия... Приверял к тебе после того, как он вышел из джайла. Ну, он начал расспрашивать. Кто я такой? Давайте типа меня найдем, накажем, что-то типа отомстим. Но по факту, реально, он отомстить Головину. хотел. За то, что его э, заджайли. За, за, за, за, за отомстить челу, администратору, который сейчас играет в РП. За то, что тот его наказал в нон-РП. Заджалил. Что это за хуйня? Он ебанутый, он ездит как не знаю кто А вот эти слова. Где прыгать? Силу, в номер или в Типа отомстить? Прямо вот выход из этого, из вокзала Ну получается там еще была зеленая зона? или? Да, это? там была зеленая зона Ага, но метагейминга значит тут нет, а конкретно вот после этих слов он что-то там допустим выстрелил по тебе и тому подобное действие он делал по отношению к тебе? Он делает это по отношению к другим людям Я тебе сейчас расскажу еще раз, как э, ситуация после этого развивалась Он начал э, собирать людей Говорить там, какой охуевый Типа, мне надо отомстить, мол, я совсем охуел Я стою же, молчу Он еще не знает, что я рядом Я начинаю с ним разговаривать Он тут же в тильту ходит, в игнор Меня не слышит, типа Стоит, смотрит Я в, в итоге решаю его прогнать э, С плакатом Я с плакатом стою Кликаю по -ЛКМ, типа «Уходи, уходи, позор, позор, позор». Вот. И получается, подключается ко всему этому движу. Весь остальной вокзал, там человек 5-10 было точно. А кто-то с плакатами, кто-то его просто толкает, выталкивает. Хотя как раз-таки он первый начал выталкивать. То есть мы его выталкиваем, выгоняем с вокзала, говорим «Уходи отсюда», бежим, за ним кричим типа «Вали отсюда с вокзала». Вообще сюда, типа, не возвращайся. Он же, отбегая от нас, достает пистолет на улице, он достает еще дробовик или что у него было, не помню. И начинает по нам хуярить. За то, что мы просто за ним бежим. Мы его не дамажили, ничего. То есть, чел буквально ну, на панике начал хуярить всех, кого видит, кто за ним бежит. Словил мощнейший приход. И то есть перед открытием стрельбы он не, при... не попросился как-то прекратить его преследовать. Я даже в воздух, блядь, похуй. Ну ты в воздух стреляешь, чтобы распугать толпу, будучи соло, возле жилого дома. На дорогу, на которой ты бежал, выходили куча окон. Но ну, это так, если рассуждать по медиум РП серваку. Сзади тебя ты спиной бежал, был полицейский. Тебе на него тоже было похуй. 4,13 криминал абьюс НРА. Ну я, в принципе, так и думал, на самом деле. Я единственное, от чего сомневался, это НЛР. Раз уже другой администратор подтвердил, то окей. У тебя получается бан на час. Нихуя тебе! Лёбаный Кеша. Сука, это ж надо умудриться нарушить. Твои последние слова. Похоже, без комментариев. Да он же откинется, он пойдет опять, блядь, искать сообщников, чтобы мне музыкальные инструменты в потайной карман засунуть, сука, он же ненормальный. Пошел нахуй. Все, спасибо за полно <говорит> да спасибо спасибо <говорит>